Омикрон наступает. Что ждет россиян в феврале? Ученые КФУ открыли новую формулу. Бумага все стерпит. Традиционный день печати в России. Всем привет в эфире Универньюз, а в студии Надежда Мещерякова. 14 января стартует новый сезон программы Инсталайф для абитуриентов где в прямом эфире они могут задать интересующие их вопросы о поступлении в Казанский федеральный университет представителям институтов. Омикрон наступает. По прогнозам замглавы центра имени Гамалея Дениса Лагунова, к началу февраля России ждет волна заболеваемости штаммом Омикрон. Так ли это разбираемся с экспертом Казанского университета?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 Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал список финалистов заочного этапа стипендиального конкурса текущего учебного года. В него вошли 47 магистрантов Казанского федерального университета. Победители конкурса будут получать стипендию ежемесячно в размере 25 тысяч рублей, начиная с февраля 2022 года и до окончания обучения в магистратуре.